здравствуйте в эфире программа интервью сегодня мы разговариваем с егором фроловым координатором федерации автовладельцев россии егор здравствуй добрый, добрый день ну начнем наверное с вопроса который волнует всех красноярцев это вопрос экологии Вот uh -huh. я тебя видел на митинге за чистое небо вот твое мнение с точки зрения федерации автовладельцев россии какие Меры должно правительство предпринять, какие действия совершить, чтобы улучшить экологию города Красноярск. Ну смотрите, помимо всего этого, в Красноярском крае существует еще экологический штаб под председательством председателя законодательного собрания где мы ранее обсуждали вопрос экологии, где я как Федерация автовладельцев обозначал, что вот те обвинения со стороны экологов непонятных, причем экологов, которые говорят о том, что во всем виноваты автовладельцы, выбросы и всего остального, я предложил проверить сами выбросы, прежде чем обвинять, то есть посчитать на количество автомобилей, произвести замеры, узнать, какие именно элементы химические выхлапываются с автомобиля, при условии, что на сегодняшний момент автомобили имеют современные класс очистки, там класс евро-4 евро и евро-5, эти автомобили уже давно в России. Обвинять автовладельцев на сегодняшний момент не зная качество топлива, здесь ну, больше лукавства, чем ну, на самом деле правдоподобная информация. Потому что когда экологический штаб проверил, что да, действительно, даже у самого председателя законодательного собрания автомобиль имеет большое количество выхлопов. Хотя автомобиль у него современный а заострили внимание с ученые СФУ на то, что виновата качество самого топлива, которое мы потребляем, которое сжигает катализаторы очистки топлива, которое сжигают а, свечи дожига а, топлива. А это означает, что весь, а, все вредные вещества, которые содержатся в нынешнем топливе, это сера, это металлопримеси, которые мы увеличивают октановое число топлива они все просто вылетают в трубу естественно вот этим некачественным воздухом мы дышим но это не значит что автовладельцы виноваты во всей экологии вы посмотрите вечернее время да когда а, уже все автовладельцы приехали к себе домой а смог начинается часов в 12 когда все станции передвижны, экологов просто в этот момент не работают ну а вот что получается то есть получается что на заправках продают некачественное топливо или просто то топливо, которое соответствует всем стандартам, это оно дает какие-то вот такие негативные эффекты? причина-то, что оно некачественное? Причина – это то, что как раз автозаправочные станции борясь с конкуренцией, причем конкуренция московская, это «Газпром», «Роснефть», они пытаются каким-то образом устоять на этом рынке, продавать, хоть как-то существовать на этом рынке, продавать топливо, они покупают фальсифицированное топливо именно глобальным вопросом проверки всех автозаправочных станций мы планируем проводить этим летом, причем Росстандарт даже уже заявил о том, что в Сибирске федеральный регион получит приборы, которые будут независимо от условий проверять экстренно топливо. То есть выезжает лаборатория, делает замер, проверяет на серу, металлопримеси и октановое число одним прибором. Ну У нас это очень сильно обрадовало. Сейчас мы как раз проведем глобальный рейд. По каждой автозаправочной станции напишем Росстандарт. Не дай бог, наше Росстандарт откажется, как ранее они отказывались. Мы будем доносить эту информацию до главного управления в Москву. А раньше, получается, никто не контролировал, никакие государственные структуры не проверяли вот это качество? То есть можно было контрафакт продать, и никто это не выявлял? Не выявлял, по причине того, что вот даже помните, когда два года назад президент Российской Федерации обозначил о том, что все регионы должны проверить качество топлива, в нашем городе, в регионе Красноярского края, абсолютно каждый прокурор региона позвонил мне, звонили из Норильска, из Железногорска, Сачинска, со всех городов. Каждый прокурор позвонил, спросил, а как нам проверять? У нас Росстандарт не предоставляет лаборатории, которая будет делать выемку топлива. Мы можем проверить только документарно. И представьте, ну, любой документ можно иметь один, а покупать реально топливо в другом. И таким образом, даже то, что прокуратура проверила документарно, это не значит, что они проверили по качеству топлива. Они проверяли только пожарная безопасность, норму, вот эти все, водоотливы там, и все остальное. Самого качества никто не проверял. На наше обращение Росстандарт реагировал таким образом, что якобы, ну, извините, мы планово проверяем раз в три года, по вашим обращениям мы не видим угрозу жизни, поэтому мы не будем реагировать на ваше обращение. Хорошо, я знаю, что Федерация автовладельцев свои какие-то тесты разрабатывала и вела проверку, вот какие результаты вот этой деятельности? Ну вот как раз этими же тестами мы планируем дальше проводить проверку, Это тест разработан совместно с Московским институтом нефти и газа, тестом можно выявить содержание металлопримесей, к сожалению, только в бензине, то есть дизельное топливо оно не проверяет. По результатам нашей проверки, порядка 50% автозаправочных станций заправляют автовладельцев фальсифицированным топливом. Ну это же кошмарные просто результаты. Да, конечно. И этим всем мы дышим. Этим всем мы дышим, но это не значит, что еще раз повторюсь, что автовладельцы являются основными загрязнителями. Да. да, и не только этим. Ну хорошо, с этим вопросом понятно. вот ты сказал, что крупные... Операторы, да, продавцы ГСМ, они там поддавливают мелких, мелкие пытаются таким образом выжить вот в этом таком не, не очень сегодня конкурентном рынке. Вот в конце прошлого года пошли разговоры, что краснорс нефтепродукт, как краевое предприятие, один из крупных сегодня да, продавцов ГСМ, может перейти в частные руки. Вот с точки зрения Федерации автовладельцев, как вы относитесь к этой инициативе краевых властей? Ну, вообще, мы негативно к этой инициативе относимся. Неоднократно говорили об этом, о том, что все-таки продав КМП частнику, причем это не будет «Газпром», это, скорее всего, будет «Роснефть», потому что «Роснефть» ближе к Красноярскому краю, это Ачинский НПЗ им выгоднее заходить в край чем э, газпрому который находится э, в омске да и э, распространяться на весь Красноярский край логистически им это невыгодно на сегодняшний момент газпром и Роснефть, они э, можно сказать э, сдерживают э, цены для того чтобы э, как я уже ранее говорил уничтожить всех мелких мелкие э, торгуют некачественным топливом и эти факты мы будем в этом году выявлять а то, что касаемо продажи КМП, приведет к тому, что а, купит один из либо Роснефть, либо Газпром, ну по нашим подозрениям это будет Роснефть, а, мы вернемся к тому, что у нас появится монополия а, и ценник будет а, а, диктовать как раз монополиста ВИНК, вертикально интегрированная компания, такие как Газпром и Роснефть, которые добывают, перерабатывают и продают а, нефтепродукты. Тут наши телезрители должны понимать, да, что эта цена как раз, вот, к всеобщему удивлению, она государством-то не регулируется. Да. В отличие от цены на воду, на тепло, там, на проезд в общественном транспорте, ага. да, где тоже есть зависимость вроде бы от ГСМ, но при этом цена регулируемая властями регионов, а здесь цена не регулируемая. Я вот с перевозчиками общался, они очень жестко как раз относятся к тому, что когда увеличивается стоимость, они всегда говорят о том что ну, мы бы хотели попросить да там увеличение стоимости но мы не можем это делать чаще чем раз в год но при этом при всем наши предприятия страдают взяв кредитом на 10 автобусов да им приходится отрабатывать только кредиты на автобусы, они не имеют прибыль они момент. вынуждены здесь считаться социальными последствиями в да. отличие от продавцов бензина которым на социальные на последствия наплевать да. но вот помимо вот этой деятельности по контролю да, за качеством топлива. Чем еще Федерация Автовладельцев занимается? Какие вот основные направления за последние годы реализуются? Ну, в последнее время года реализуется это мероприятие по глобальным рейдом по дорожному покрытию мы как Федерация автовладельцев лично я состою в рабочей группе по оптимизации дорожного движения то есть это разрабатываются нами схемы выносятся на рабочую группу совместно с рабочей группой куда входят там ученые СФУ ГИБДД департамент городского хозяйства управление дорог все вместе мы там садимся обсуждаем эти проекты реализации впоследствии если все стороны Говорят, что да, этот проект поспособствует увеличению пропускной способности в нашем городе, причем при условии, что нет денег в бюджете. Да, Это не какие-то многоуровневые развязки, это целесообразные э, с точки зрения понимания, что денег нет в бюджете, надо как-то справляться с ситуацией, с пробками эти предложения выносятся и находят решение. Также мы состоим в комиссии по безопасности дорожного движения, где также вносим предложения по безопасности дорожного движения. Плюс, помимо всего этого, мы проводим рейды, по дорогам улиц это ямы, это ямы на основных дорогах, межквартальных проездов, это отсутствие дорожных знаков, пешеходных переходов, освещения. То есть абсолютно вот эти все факты, это и общественный транспорт, автобусные остановки. И также с общественной палатой города, единственной наверное, рабочей группой по общественному транспорту, мы тоже проводим рейды совместные по выявлению некачественного общественного транспорта. Ну и как в итоге-то вот прислушиваются городские власти, краевые власти, ГИБДД к предложениям, которые федерация? К нашим предложениям прислушиваются на некоторые вещи, когда мы выявляем какие-то нарушения с точки зрения администрации и получаем какие-либо отписки, естественно, мы обращаемся в надзорные органы на основании чего ну, Департамент городского хозяйства либо Управление дорог привлекают к ответственности, которые ну, просто игнорируют очевидные. А есть примеры какие-то вот значимые, что Федерация занялась и решился? А с точки зрения обслуживания светофоров. Это было год назад, когда, к примеру, да, был лот на реализацию обслуживания светофорных объектов, был один лот на, к примеру, 13-14-15 год, затем в 14 году еще один выходит э, лот, когда разыгрывается обслуживание светофоров, в й 15 год выигрывает та же самая компания, и в 15 году э, опять появляется лот, где разыгрывается обслуживание 15 -го года. То есть, грубо говоря, задвоенные лоты на одно и то же мероприятие. Таким образом, выявив это нарушение, э, при помощи прокуратуры мы сэкономили бюджет города порядка 300, по-моему, 300 миллионов рублей общая сумма. На счет. Но при том, что вы же общественники, да, мы, общественники. мы телезрителям должны сказать, что вы никакие не чиновники, зарплату Нет. вам никто не платит, Нет. просто люди Зависимо. решили, что надо навести порядок в этой области. Кто-то да. же должен защищать права. Ну, половина жителей красноярцев, у которых есть машины сегодня. Да, просто, а есть еще такие ситуации, когда человек видит очевидное нарушение, но не знает, как с этим справиться, кому обратиться, куда пойти. Естественно, обращаются к нам, и мы начинаем действовать. Ну вот, кстати, вот сразу меня проконсультируй. Вот я получил жалобу такую интересную. Люди жалуются на ГИБДД, что ГИБДД, когда машину эвакуировали, пишет прямо инспектор в протоколе, что обязать нарушителя заплатить такой-то фирме рога и копыта стоимость услуг эвакуатора. Это вообще нормально, что сотрудники ГИБДД вот такие дают указания, кому и сколько денег надо заплатить. Это же не штраф какой-то. Это, конечно, не штраф. Плюс проблемой эвакуации мы занимались тоже этим вопросом. Причем вы, как, к примеру, какая-либо организация, можете спокойно участвовать в эвакуации автомобилей, но вам не дадут сотрудника полиции для того, чтобы вы занимались этой работой. Каким образом? В ГИБДД существует какая-то своя комиссия, где какие-то эвакуаторщики подают свои заявки, где принимают решение, что эти эвакуаторщики будут эвакуировать. При этом при всем сотрудник ГИБДД действительно прописывает то, что якобы вы будете обязаны заплатить. Как сотрудник ГИБДД вообще изначально выписывает штраф на автовладельца, не установив нарушителя? Ведь нарушитель может быть и не этот человек, не хозяин автомобиля. Выписывают штраф непосредственно хозяину автомобиля, хотя четкий нарушитель не установлен. При этом при всем не всегда оформляется путевой лист на автомобиль, когда должны быть реальные очевидцы, которые видели этот автомобиль, стоящий на этом месте, как его перетащили на эвакуатор, как он уехал с этого места. То есть должен быть свидетель, и в акте это должно быть прописано, что существовал свидетель. На самом деле в этих актах ну, отсутствуют такие данные. Ну, то есть я вот говорил на сессии, да, есть археологическая мафия, вот вопрос да. поднимал, что там... 550 сейчас еще на 100 миллионов флот объявили там до да, каких-то археологов, спасательных работ то есть, а -а -а. есть вот археологическая мафия вот ты сейчас говоришь что есть мафия какая-то эвакуаторщик есть еще мафия универсиады транспортников я бы так назвал потому что последнее то что мы рассматривали на Рабочей группы по оптимизации дорожного движения Это оптимизация автотранспортных средств Во время проведения универсиады Стоимость плота 24 миллиона рублей Компания выиграла в Казани, которая разрабатывалась Проект на самом деле Все, что мы увидели на рабочей группе по оптимизации дорожного движения Это ровно все наши предложения То есть, грубо говоря, все просто скопировали в Казани Либо взяли из города и все туда в один проект запихнули предоставили городу и руководству универсиады. Руководство универсиады приняло этот проект. Так это же хорошо, что прислушались к мнению общественности, муниципалитета, федерации автовладельцев. Не просто методом ковыряния в носу что-то нарисовали, да, как в свое время там институт Гипрогор генплан нам рисовал да, на месте кадетского корпуса, на Малиновского нарисовал, например, сквер. Да, и там уже хорошо, я заметил, это мой избирательный округ. А так люди просто, не зная ситуации, напредлагали ну, вот таких решений антинародных. Ну, это все понятно, но не значит, что, к примеру, взять все проекты, вобедить в один проект и сказать, что это должно работать на универсиаду, это не значит, что данный проект должен был стоить 24 миллиона рублей. То есть просто скопировать, вставить в один документ. А вот еще недавно я прочитал на сайте Федерации автовладельцев, что не увидят красноярцы съезд с 4 моста на Пашины. Это вот что за... История. Смотрите, Управление капитального строительства еще в конце 2014 года всем нам рассказывал о том, что какой у нас будет нагруженный четвертый мост, что построили его не зря. Будет и проезд по Волочаевске через Гремячий Лог, будет съезд на Свердловскую, плюс будет съезд в Тихий Зори, где сегодня строится арена Плюс одновременно будет разгружен весь Пашин, и так как будет еще и съезд на Пашин. То есть, грубо говоря, если вот, ну, прислушаться ко всему к этому, то комплекс 4 моста действительно такой глобальный. Да? Там, грубо говоря, с Пашиного можно заехать в центр, можно в Академгородок, можно а, на Копылово добраться, либо наоборот. А когда мы задали вопрос а, управлению капитального строительства города Красноярска, когда же все-таки будет этот съезд? Потому что реализацию, нам говорили, этого проекта будет в 2018 году. На что Управление капитального строительства города Красноярска ответила нам о том, что они все работы передали в Край, так как отведен мост и все развязки сейчас в Край, поэтому спрашивайте там. Ну, когда мы задали вопрос о управлении дорог Красноярского края, когда будет развязка, ведь обещали в 2018 году еще Управление капитального строительства, на что Край нам ответил, что данного проекта им не передавалось, то есть они этим не будут заниматься, то есть съезд на пашине не будет. На сегодняшний момент, когда эта новость, вот вы тоже прочитали, эта новость вышла в средствах массовой информации, мы сегодня слышим такие отговорки от Красноярского края о том, что построить после Универсиады. но ну, мы же с вами прекрасно понимаем что <laughs> насколько глобальная стоимость этого проекта и вот то что нам обещают после универсиады это лишь бы вы помолчите ну не шумите тут до универсиады мы универсиаду проведем все будет хорошо я так понимаю Федерация автовладельцев не согласна помолчать то мы есть, не согласны будет озвучивать мы уже написали этот ну, это возмущение в прокуратуру, так как все-таки введено в заблуждение. Потрачены деньги на проект, причем проект же считается на момент стоимости материалов. То есть представьте после универсиады сколько будут стоить материалы, и во сколько подорожает проект. То есть это заново надо будет создавать новый проект. Это заново Ну считать. по сути, да. Мы же видим, что 2-3 года и проект надо корректировать. Да. То есть это деньги. Это опять потратить. А проект есть. Проект существует, на него ну, даже то деньги. Уже. Деньги улетят в трубу. Да. Ну хорошо, давай вот о другой теме поговорим. Ты участвовал в выборах в законодательное собрание по Кировскому округу. Вот твои впечатления вообще, вот как кандидата все-таки от оппозиционной партии использовался ли против тебя административный ресурс. Вообще, какая цель твоя была участие в выборах? Вот поделись. Точки зрения Ну, понимая, какой существует административный ресурс от оппонента, от да, отправящей партии, я прекрасно понимал, что законодательное собрание по данному округу на сегодняшний момент мне невозможно пройти. Шел я с целью для того, чтобы познакомиться с людьми, набрать, так сказать, наказы от избирателей для того, чтобы в 2018 году пойти на выборы в Красноярский городской совет. В большей степени на сегодняшний момент у меня насчитывается база порядка пяти тысяч избирателей ну в тот округ по которому я шел законодательном собрании, входит два округа по кировскому району по городскому совету поэтому если разделить напополам то есть грубо говоря по две с половиной тысячи на каждый округ кировского района против меня использовались такие административные ресурсы как работники социальных служб которые ходили и по пенсионерам рассказывали про меня всякие гадости. Причем эту информацию я узнавал от этих же бабушек, потому что бабушки прекрасно понимали а, мою работу, да, избиратели понимали, насколько оперативно мы реагировали. Ведь у нас как шла вообще работа а, во время собраний, мы собирали наказы, мы их тут же по ним же писали обращения а, и тут же отрабатывали. То есть, грубо говоря, а, до, до начала дня выборов некоторые жители уже получали от нас какую-то помощь хотя я еще не был э, депутатом ну а сейчас какая судьба вот этих всех обращений поскольку бывает же так что да, кандидат собрал не избрался и все и выкинул в помойное ведро Бывают и депутаты кстати так некоторые делают вот я с такими фактами сталкивались приходят люди жалуются они не могут найти концов вот Дальше, что ты с ними делаешь, со всеми этими жалобами и наказами? На сегодняшний момент не, не, не дадут соврать мои избиратели, я с ними занимаюсь, я поддерживаю связь, во-первых, с теми, с кем общался, потому что у меня существует, ну как я уже сказал, моя база, помимо всего этого, буквально, в конце этого месяца мы планируем открыть еще и общественную приемную в Кировском районе, где будем также приглашать жителей для того, чтобы они уже могли непосредственно обратиться с какой-либо жалобой уже в своем районе, то есть не бежать, ехать куда-то в администрацию через все пробки, а непосредственно в своем районе прийти. А то, что касаемо те наказы, которые существовали во время выборов. Естественно, по этим всем вопросам а, были написаны обращения, были какие-то положительные результаты. По неположительным э, результатам мы продолжаем работать, то есть э, э, как идут же поэтапные работы, то есть э, первоначально, да, если это касается ЖКХ, мы обращаемся в управляющую компанию. Если управляющая компания не реагирует э, стройнадзор, э, если стройнадзор э, каким-то образом не до конца понимает всей ситуации, естественно, это уже... Э, Прокуратура. И вот пройдя такую ступень, добившись многих таких результатов, как, ну один из ярких примеров, это когда э, женщине пришла платежка на, по ЖКХ э, за внутриподъездное освещение в размере 8 тысяч рублей, на сегодняшний момент прокуратура Кировского района, благодаря нашим взаимодействиям, совместной работе с прокуратурой Кировского района, э, данной женщине, управляющей компанией Жулбэт-сервис, которая обанкрочена на сегодняшний момент, обязана вернуть эти деньги. Ну все, что касается вот этих платежей за общедомовые нужды, это, конечно, отдельная совершенно тема. Там Мы на комитете несколько раз рассматривали ее. А вообще вот с какими проблемами в основном обращаются так, к кандидату, в депутаты, к общественнику вот именно в районе? Ну когда узнают, что я дорожник, это в первую очередь начинают обращаться по дорогам около двора, это по автобусным остановкам, до которых невозможно дойти, да, люди идут там по грязи, это отсутствие освещения, то есть даже человек приехал домой, с автобусной остановки он не может спокойно дойти до дома, потому что ну, нету освещения, нету тротуаров, кругом грязь, то есть ну, отсутствие абсолютно пешеходной доступности, это невозможность перейти дорогу, да, когда дорога имеет там широкая полосность, а при этом при всем пешеходный переход нерегулируемый, пешехода там зачастую не видно, потому что также отсутствует освещение. Это пешеходная доступность до детских садов и школ, это благоустройство самого двора, это антисоциальная жизнь в некоторых районах, которая проникает в их дворы. То есть люди вроде как-то стараются свой двор благородить, благоустроить, а туда приходят наркоманы и все перерывают вручную для того, чтобы найти какие-то закладки. То есть ну, проблемы, я думаю, в каждом дворе они одинаковые. Это и незаконные павильоны, это межквартальные проезды. Ну, я, проблем очень много, их, я думаю, за эту передачу не перечислишь. Ну, кстати, время нашей передачи как раз подходит к концу. Это, конечно, хорошо, что есть вот такие общественники, которые бескорыстно занимаются всеми этими проблемами, что людям есть куда идти, поэтому, ну что, только могу тебе здесь пожелать успехов и обязательно обещаю разрекламировать приемную, когда она откроется, чтобы еще больше было у тебя работы, поэтому на этом мы Прощаемся с нашими телезрителями. Удачи тебе, Егор. Всего доброго.